Здравствуйте! Хочу показать вам, как выглядит моя вышивка с розами на сегодняшний день. Она немножко застоприлась, примерно полтора месяца назад, потому что я вышила все самые красивые цвета, которые хотела. И у меня остались области вот с такими оттенками розово-фиолетовыми, не зашитыми где краска нанесена абсолютно не контрастная, приходится ориентироваться уже по схеме. А это как бы и медленнее, и не так интересно, как если вышивать просто по размеченной конве. К тому же зимой мне больше хотелось шить, чем вышивать. Но все равно это не помешало и не сдвинуло планы на эту вышивку, потому что я начала ее делать примерно за два месяца, до того, как планировала, но она пришла как-то просто очень быстро. Вот. А заканчивать я так и так ее хотела весной то есть провышивать всю зиму. Так все и получилось. То есть, как я справлюсь с вот этими розово-фиолетовыми нюансами, делать тут будет больше нечего, останется только оформить, и все будет готово.